Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Уважаемые граждане России, дорогие друзья, вступление вновь избранного президента в должность – это очень ответственный этап демократического оформления власти, этап, который должен стать объединяющим и для всех регионов страны, и для всех общенациональных политических сил, и для гражданского общества. Сейчас крайне важно всем вместе продолжить уже взятый и оправдавший себя курс развития страны, руководствуясь при этом интересами ее граждан. Мы в целом завершили обновление высшей государственной власти. Обновление на основе строгого соблюдения законов и принципов демократии. При этом ни на день не откладывали решения насущных для граждан проблем. Двигались вперед, не теряя темпов развития страны. Убежден только так, постоянно думая о благе людей, о развитии потенциала каждого человека, государство может быть и социальным, и действительно передовым может совершить инновационный прорыв и укрепить свою роль, свое положение в мире. А сегодня, в канун Дня Победы, мы ощущаем особенно остро, какой духовной силой обладает наш народ. Народ, не раз отстоявший свой собственный путь и свою государственность. И внесший огромный вклад в сохранение и прогресс всей цивилизации в мировую науку, культуру, искусство. Дорогие друзья, восемь лет назад, впервые принимая присягу президента России, я брал обязательство работать открыто и честно, верно служить народу и государству, и своего обещания не нарушил. Убежден. Нравственность власти и ее обязательность – это главный залог доверия людей. Они не менее важны, чем опыт или профессиональные знания, и необходимы для получения результатов, идущих на благо всему обществу. Сейчас, слагая из себя полномочия государства, хотел бы также сказать – для меня обязательство беречь Россию было и остается высшим гражданским долгом. Я ему следовал все эти годы и буду следовать всю свою жизнь. И особо подчеркну, для такой огромной, многонациональной, многоконфессиональной страны, как Россия, жизненно важно беречь и дальше укреплять ее единство. Единство государства, целей, единство нашего национального духа. Уважаемые граждане России, дорогие друзья, сердечно благодарю вас за веру, понимание и поддержку. Поддержку, которую я ощущал на протяжении всех восьми лет работы в качестве президента и которая придавала мне силы, придавала уверенности в том, что мы делаем правое дело. Я благодарю вас всех за то, что мы вместе шли к намеченным целям, преодолевая трудности, вместе переживали трагедии, не останавливались перед самыми, на первый взгляд, непреодолимыми преградами. Да, работа шла не без боев и не без ошибок, но мы все-таки добились серьезных, конкретных результатов и смогли осуществить прорыв к новой жизни. И сегодня мы уже формулируем для себя цели и задачи не на месяц, не на два вперед, а на двадцать, на тридцать лет вперед. Ставим перед собой масштабные задачи, и я абсолютно уверен в том, что они нам по плечу, но только при вашем активном прямом участии и при вашей поддержке. Спасибо вам. Передавая сегодня Дмитрию Анатольевичу Медведеву символ государственной власти, я желаю ему удачи и успехов на посту президента Российской Федерации. Поддержим его.